Здравствуйте, мальчишки и девчонки. Меня зовут Алиса. Сегодня мы поиграем в игрушку. Она называется Червяк Джим. Это очень сумасшедшая игра. Сейчас расскажу почему. Я лучше не буду звать пап, потому что я в тот день вообще не играла в Марио. Не играла. Червяк Джим 2 выпущен в 1995 году. А теле этой игры Дэвид Перри. Дуглас Тен Непл. Художник Ник Брути. Композитор Томи Таларико. По сюжету Джим. джим играет на аккордеоне для своей любимой принцессы. Однако, злодей Птиха Ворон отвлекает Джима. И крадет принцессу. Главный герой решают победить из и вернуть принцессу. Начинаем. А вот этот. Опа. Сейчас я разберусь с управлением. Стрельба, прыжок, хлыст. Бэкман. Не Бекман, На спинный слезняк. Глазастый парашют. Вот и первый противник. Это зеленая осьминог. С шапочкой пропелем. И с пушкой. Опа, жизнь! Загон со свинками. У, мне реально тяжело. Я взяла мега оружие, скоро его опробую. Эта собака у меня кидалась аквариум с рыбкой. Бабушки падают с неба и бьют, если они уп упадут ко мне, бьют меня зонтиком. Баляю из бластера во все стороны. Я, я прыгнула и упала на электрический стул. Стул, понимаете, стул. Откуда он здесь взялся? Оружие, которое стреляется наводящимися домиками. тут убойные. О, первый босс. Я готова с ним сразиться. У меня полная обойма припасов. Пять жизней, сто здоровья. Давай-ка, рыбка, иди сюда. И все, я его просто съел. Червяк съел рыбу. Наоборот, должно быть. Я улетела как ракета. Это нормально? Без комментариев. Второй уровень. Он песочный. Надо проходить по своим путям, делая их, стреляя из пластыря. Мало чего интересного Все на быстрой переводке В общем, термиты с детьми Как гранатами Ага, вот и второй босс Плюнь, плюнь! На, пожалуйста, я Это куколка Бабочки на велосипеде. Меня убила. Третий уровень. Я розовых щенков должна на белом батуте отнести домой. Если я не поймаю щеночка, тогда он бьется, как яичко. четвертый уровень я играю глистой которая держит на ноге пистолетик это барашки. они летят на меня и взрываются что же вы с собой делаете а нет нет выключили Я продолжала этот безумный мир с его щупальцами и наводящимися баранами. И попала в шоу Викторине. Игра очень веселая, и она напичкана шутками. Тут 12 уровней, и все они разные и не повторяются. Главный персонаж это червяк в непланетном костюме. Разработчики постарались. Картинка там живая, красивая, интересная. Повыкальный ряд просто бомба. В каждом уровне уникальный противник. Но игра очень сложная. Я смогла пройти только до шестого уровня. Подписывайтесь на мой канал и жмите палец вверх.